Не верьте никому, ничьим слезам не верьте Ничьим словам не верьте, ни славе, ни хуле Один и тот же миг у жизни и у смерти В любые времена и на любой земле Есть только высший суд и только личный опыт Натруженные стопы, морщины на челе надежды или молитв, срывающийся шепот В любые времена и на любой земле В любые времена и на любой земле в перемены мест меняются пейзажи, Занятия и даже Закуски на столе, Но близкие мои Любимые мной все так же в Любые времена. Чает на крыле, и значит, можно жить, и можно быть счастливым в любые времена и на любой земле, в любые времена и на любой земле. <связывая> Хорошо, что мы с ним договорились, а тоже запереживал. It's just...